Всем здравствуйте! Сегодня будем готовить березовый веник. Берем ветки наверное, И очищаем их. Вот лишние. Вот где-то вот таких размер. Вот это лишние обдираем. Вот так заготавливаем их, эти виночки. Лады. Вот такая маленькая, я их не беру. Вот такие вот двойные вот Сюда их складываю, все. Складываем их, аккуратненько. Складываем, примерно, сейчас наберем. На один веник где-то примерно надо, где-то более 20, где-то 25 лет. Вот берем, вот я их набирал всё. теперь будем их складывать. Что для этого необходимо. Берем вот, толщину вот такой вот, веточку и вот, зеленой массой, друг от друга вот, контур раз и положим, бледные наружу будет. И по нужности мы будем обходить их, набирая набор, чтобы руки удержать можно было бы, ну в руке где-то средняя удерживает сантиметр, миллиметра двадцать пять, вот где-то будет его или примерно более двадцати лет, двадцать где-то ветра. 20-25 лет третий. Вот так по окружности мы набираем, набираем везде. Дополняем где видим неровности. Вверх смотрим, чтобы было более менее ровненько. И вот так я, накладываем Накладываем, накладываем их. Пока будем видеть, что достаточно. Так, вот, накладываем их. Вот, веточки, веточки веточки, они не очень толстые, береза это хорошая, которая не в лесу растет, Она на опушке. которая в лесу растет, она не такая будет прочная, она будет гибкая сильно, а это на опушке, где одиночная растет березка, она лучшая. Может и в северных регионах она там не такая хорошая, но у нас в широтах регионы России надо брать лучше где она одинокая растет, она тогда благосленно-солнцем и вот не идет, и нормально будет. Вот. вот набрали мы средний денег такой, Теперь мы нажимаем это колени и берем веревочку. Это обыкновенная вискозная нитка, которую тюки вяжут, тюковая нитка. Это где-то 50 сантиметров в среднем Будем вязать узлом констриктора. Вот накладываем. Так, вот это берем поближе к листе, конечно. Так, Второй конец выводим сюда. Вот получается у нас. И на перекрестке. Вот узелочек. Перекрест. Раз. И второй идет параллельно. Второй идет уже получается параллельно. Заводим вторую нитку. Второй этот конец. Заводим под петлю верхнюю петлю, не нижнюю, под верхнюю петлю. Сперва верхнюю а потом под нижнюю петлю вот она нижняя петля вот он узелочек не сверху а как бы перекладываем ее вот так раз и переложили переложили ее и вот что делается затягиваем теперь все затянули так еще чуть поправили затянули все теперь узелочек этот никуда не развяжется вот как выглядит этот узелочек форма его какая Вон теперь все не развяжется, прочно, концы не обрезаем, Обрежется они перед использованием бани, потому что ветки эти подсохнутся и еще раз придется вот так приблизительно подтягивать. И сейчас еще раз в одно место подвяжем, подтягиваем. Вот еще раз показываю, как делается это. По прямой, здесь под низ, это узо конструктора называется, под низ, на перекресте. вот перекрестье обязательно Второй виток параллельно, но не под низ этого первого конца, а параллельно к нему и сверху. Вот, вот он идет. И под эту же самую петлю верхнюю. Верхнюю петлю. Подводим конец один. Заводим вот конец под верхнюю петлю. Потом тоже же самый конец, не этот, а вот этот конец второй. Под нижнюю петлю заводим. Нижнюю петлю чуть освобождаем вот так. И как бы наклад на нее раз и выводим. Вот она получилась. По вот, вот такая форма получается. И теперь мы берем просто-напросто. Вот так, два конца и стоплоник затягиваем. И оно сильно не обязательно, потому что еще раз будет перед баня. Она Все. Вот узелочек у нас затянутый. Прочно не развяжется он. Его как бы вот так не хотел бы, он не развяжется. Его только можно сдвинуть, если получится. А так бесполезно. И сейчас будем отсекать концы. Секратор не отсекаю, Ну, отсекаю. Вот так, чуть -чуть. и все, все. И, блеснка, и все. И не надо. Ноги ложат под пресс вот эти венечки. Я их под пресс не ложу. А так теперь они будут меня под крышей находиться на крючки подвешивать, тут можно петелечку еще подвязать, чтобы вот так вот временно петелечка на бантичек можно вот такая петелечка, и за эту петелечку на крючок у меня он будет вот так подвешен, подвешен листочки соответственно и пока масса еще такая не сухая, хорошая, она будет вот так свеживаться и будет хорошенький аккуратно двинеть, вот все веночки у меня такие. Вот их вот сколько их много. Вот вот, Интересно, какой хорошенький венчик. Ничего я не обрезал макушки. Если ровно спадать, зачем их обрезать? Есть, они, они так ровненькие выкупки. Хорошенькие венечки. Вот так я им готовлю веники для бани, чтобы хорошенько париться. Дубовый курс заготовил, а теперь. Березовые. Многие задают вопрос, когда лучше готовить. Вот сегодня на улице 20 июля. Это для Воронежской области. Само время заготавливать веники для бани. Видите, какая хорошая листва. Многие готовят на троице или после троицы. Да. Нет, после троицы еще листва молоденькая. Я бы не советовал бы. И Она так не очень прочная. Вот самое нормальное это в сезон я всегда готовлю после 12 июля, 12 по 20 июля, сегодня 20, вот сегодня последний срок я как-то заготовил, лето было сухое, дожди вот-вот только пошли и хорошо после дожди, сразу пошел. она дала влаги после дождя, и гибкость хорошая в этих вениках, вот пресс ничего не надо, все нормально, замачивается, замачивается будет при температуре 50-60 градусов теперь, чтобы ах, такой аромат свежий берет, Прекрасная прекрасный аромат. И потом буду использовать его. Аль. Всем желаю успеха, заготовки венику и во всех трудах полезных для нашей жизни. Кому нравится это видео, ставим пальчик вверх. Если желаем узнавать первыми о добавленных новых новых видео, то подписываемся на мой канал. Всего доброго, до свидания, до новых встреч на моем канале.